Друзья, вы меня, наверное, спросите, а если у меня слабая видеокарта, да и слабый процессор, что мне делать? Ну, помоги выкрутиться из ситуации. Я скажу, ну хорошо, идем в Google Game онлайн Handshake VPA Cracking и получаем на выходе два сайта. Первый знаменитый, самый gpu он м -м, работает только по платной основе. То есть мы можем сказать, давай добавим задание. Видите тип хэша, например, VPA, вот что это такое. Кинем сюда хэш, он его проверится. Ну, давайте сделаем так. Сейчас я кину его сюда. Весь он тут лежит. Hand, hand, handshake. Сколько их тут, О, господи. Вот сюда я его кину ну, оставлю все для автоопределения скажу 6м hhr да вот далее скажу отправить и смотрите базовый поиск он проводится в любом случае то есть Нужно будет заплатить 0.001 биткоин за пароль в случае успеха. Словаги, Common VPA Словаги, весь диапазон 8 цифр и известные дефолтные пароли интернет-сервис провайдеров. Если хотите продвинутый поиск, то уже... Расширенного поиска тут уже придется вперед заплатить 0.005 битко... биткоина и в случае успеха вы получите, а пароль в случае успеха вы получите бесплатно. Вот, профессиональный поиск уже 0.01 биткоин, 3.6 часов, а, включая себя себя 9.10 цифр и 8.16 личных цифр в обоих регистрах. Скажу, ну, дороговато. Выбор словаря вручную. Вот у нас есть словари, Android, AP, Russian, Mobile. Ну, как дороговато это все руками могу сделать. Но м -м, хочу предоставить действенную альтернативу. Скажу, давай, базовый поиск. Далее. Э -э -э не надо вводить мне e mail. Отправить. Код вашего задания. Вот такой. Но ну, оно встало в очередь. И можем посмотреть очередь заданий. Что там очередь у нас есть вообще? Получить результат 2V у нас. А мы далеко-далеко где-то. А, мы вот тут. Виктим проверяется. Прямо сейчас проверяется. Но пока проверяется, хочу предложить более О, в работе 0-0 сейчас скажет найду не найду скажу есть еще один метод например сайт онлайн хэшкрэк и он бесплатно может вас проверить э, по словарю там у них приличный довольно таки при, приличный словарь там годила конечно же разлетелась в первые ну, первые минуты обработки его и если хотите типа словари покруче, то там заплатите. Ну тут гораздо более лояльные цены. И ну, Посмотрим, как он выглядит. Выберу, скажу, давай диск W. Handshake H.Cup X. Окей, okay, скажу submit. О, скажите, я скажу, xx, xx, А, ну вот, я им уже пользовался, в принципе, он меня узнал. Говорит, один и тот же взломал, в принципе, до 1 Он говорит, нашел. Где пароль-то? Нашел ты. А, пароль, говорит, Годзилла был. Ну вот, бесплатно узнал. Правда, времени занимает прилично. Если там словарь покруче придется использовать, тогда платить денежку. А вот так вот хороший вариант закинуть и проверить на ну, такие легкие пароли, типа от единицы, ну не от единицы, там цифры, цифры, цифры, буквы, буквы, буквы. это все бесплатно проверяется, замечательно. Проверяется по 20 миллионам чаще, часто используемых паролями. Если хотите, можете использовать Bigger Word List. И что в итоге имеем? 20 миллионов обычный пароль, 250 миллионов 6 евро, 1 миллиард 7 евро, что у нас еще есть специально испанский португальский русский но совсем стрёмно 375 за 7 евро ну в общем я бы короче использовал наверное, либо вода бесплатно либо вот это за 6 евро если бы мне прям горело бы я не хотел бы использовать свои ресурсы либо у меня их, их бы не было ну вот короче чё виктим э, готов годила крякнулась за меньше, чем за 15 минут. <смех> так что вообще можно там 0.01 биткоина заплатить и получить ваш пароль очень быстро. Спасибо за внимание. See you <смех> Я чуть по-английски не заговорил, как обычно. Увидимся в следующем видео. Пока!